Привет, друзья мои! Вы на канале Авиатка Хантер. Сегодняшнее видео я посвящаю э, пушнине, но не добыче ее, а реализации. Сегодня расскажу я, куда продаю шкуры, поеду две кунички, надо сдать и забрать с выделки и выдру, и норку. Э, значит, На выделку я отдаю предприятие енот, оно находится рядом с заводом Искош. Там можно, не знаю, как там переулок этот называется. В общем, в районе завода Искош. Выделывают, как я слышал от производителя Шуб, выделка на Яноте не очень хорошая. Что это касается именно мелких пушных зверей и бобров. Сейчас я вам покажу. Вот у меня здесь кунички, норки, харики. 20 куниц здесь у меня выделано. На, вот сейчас еще трех отдавать на выделку. Тут они у меня, конечно, полежали, смялись. Пролежали в коробке. На, по идее, их держать вот в таком подвешенном состоянии. Ну ничего, волос он расправляется. Стоит повисеть немножко, и он расправляется. Вот такая вот у меня... Охапка. Мягкого золота. Я это так назову. Такая вот у меня охапка. Так, что касаем. Что касаемо бобров. Девять бобров у меня. Все они разноцветные. Будем. Намереваюсь я сшить шубу жене уже, наверное, да. Не первый год она у меня ее ждет разноцветные бобры будем наверное договариваться с, с людьми которые шьют шубы чтобы как-то обменяться может перекрасить выделка енот выделка не очень хорошая я вам скажу шкуры тяжелые и выделан толстые говорят что слободской бывшая белка наверное работала сейчас не работает не знаю выделывать на порядок лучше шкуры здесь 9 бобров Добытые они в разное время, разные все осенью добыты, осенью зимой. 9 бобриков. Так вот они отличаются. Есть рыжие, есть такие темненькие. Темненькие, на мой взгляд, покрасивее. Хотя кому, кому как на вкус и на цвет, как говорится, любителей нет. Или есть. Это уже, не знаю, вот одна выдра. Сейчас поеду забирать тоже выдру. Это моя первая выдра, которую я поймал в капкан. Давно уже поймал ее, несколько лет назад. И по дурости я ее по брюху распорол. Надо ее было снимать чулком, можно было сдать в пункт приема кушнины. Я ее по брюху разрезал. Для начинающих охотников, кто добывает выдры, самое ценное вот это место. брюха С таким седым отливом. Сама цена выдру кормящую детенышей и без вот этой седины могут даже не принять, не так сказали. Это небольшая выдра, это маленькая выдра, и там у меня тоже небольшая, большую я сдал нич. Вот такие дела. Такая вот выдра. Брат на шапку просит, наверное, отдам. Вторую тоже ну, на шапку тут, наверное, конечно не хватит ну, двух двух вполне возможно знаю изготовителя закройщика как и что в общем вот мои меха мое мягкое золото кунички норки песцы ой кунички норки и, и харьки два харька на тут три норки сейчас еще норку поеду забирать да, пользуясь случаем, продаю я парню ружье H54 По причине Того, что два, два одинаковых ружья у меня Два одинаковых ружья ну, Одно Меркель, а другое 54 65-го года оно у меня Ни шатов, ни качки нет В одном стволе немножко сыпи есть Совсем чуть-чуть Продавать я его буду за 15 тысяч рублей. Покупал я это ружье за червонец. Плюс десятку вложил в приклад. Девять там с копейками вложил в приклад. Продаю за 15. Ружье использовал для охотничьего биатлона и для добычи крупного зверя мелочь практически не стрелял стрелял с кого-то глухарей может 5 или 6 не больше из этого ружья в принципе оно и дробью бьет достойно кому интересно можете писать, спрашивать, узнавать в общем продаю это ружье скоро у меня как раз подходит ну, срок переоформления разрешения на это ружье буду продавать Два одинаковых ружья мне не нужны. Ружье отличное, но как бы Меркель. Семейная реликвия, поэтому я оставляю меркель. Это ружье буду продавать. К боеприпасу, оно непривередливо. Сама крут прекрасно в него входит. То есть ружье работает отлично. Такой вот аппарат. За ружьем всегда следил все оно у меня в масле него масло можно сказать капает этого ружья пишите спрашивайте интересуйтесь еще раз повторюсь продам за 15 рублей я считаю что это недорого вот такое ружье баварский стиль приклада щека да, забыл, забыл сказать мой рост 1,78 восемь, То есть ружье подогнано под мои под мои под мою структуру тела. Приклад подобный. Мастером. Старый приклад я выбросил. Был он в непригодном таком состоянии, весь из Шарпана, и с Сверловка стволов стандартно очок получок все стандартно ладно сейчас еду забирать шкуры в енот и поеду в спортивную гостиницу там женщина принимает куничку бобра выдру рысь волка и на мой взгляд у нее цены у нее такие же как в пункте приема пушнины на Пугачева. Но на мой взгляд она меньше придирается. Там мне не очень нравится сдавать на Пугачева шкуры, потому что очень-очень много там косяков находят, ребята. Занижают цены. Такие вот дела. В общем, показал вам свое богатство. Сделал рекламу на ружье. Сейчас уезжаю. Давайте смотрите, не переключайтесь. Так, ребят, вот приемный пункт енот, график работы. Так, ребят, так вот выглядит выделанная выдра, маленькая выдра. Так, так. не смятая, она смотрится гораздо красивее. Так вот выглядит норка, тоже маленькая норочка. Так, сейчас скажу цены. Какие цены у нас за выделку пушнины. Так, выдра одна штука. Э, размер 10,2 дециметра. 387 рублей. Так. Норка 4,7 дециметра. Э, 159 рублей. Вот, в общем, такие цены у нас, парни. Сейчас я еду на... Буду сдавать, в общем... Попробую сдать куницу. Еду в спортивную гостиницу. Это район ЖД вокзала. А здесь прием шкуры улица Энергетиков 19. Вот В эту арочку заезжаете. Вот э, приемный пункт Енот. Вывеска висит. Так да, что такие дела кому-то может нужно и не знаете куда со шкурами деваться. Валяются они у вас дома. Три девочки у меня, две маленьких, одна большая жена. В общем, надо одевать, поэтому шкурки копим. Не выбрасываем, выделываем, все выделываем. Ну, что-то сдаем, что-то выделываем. В общем, так. Ладно, еду сейчас сдавать куниц. Так, ребят, это то место, куда вы можете сдать пушнину. Улица Чапаева, гостиница спортивная, второй этаж. Значит... Сдала я сейчас двух куничек по 2000 рублей. Волка принимают. Волка принимают. 8000. Э, череп. 2000. Рысь. От 15 до 18. Принимают даже хорьков, Норок. По 350. 450 рублей. Ну, в общем, вроде все. Да если если если если будете сдавать шкуру скажите что женщина там очень такая приветливая скажите что вас к ней направил сергей с канала вятка хандер очень прошу вас об этом давайте всего доброго заканчиваю свое видео сейчас еду монтировать в общем удачи и до встречи на канале всем пока